Каждый папа такой. Ты уроки сделал? Нет. Короче, мне честно говоря, все. Ну, ну, я сейчас покричу для вида, чтобы мамку ушло. Хорошо. Эм, ну, ладно. Ах ты негодник! Как так можно? Ленится учиться. Еще живется на счет. Да как так можно? Все, месяц без компьютера. Спасибо. Каждый папа такой. <звы> Каждый папа такой. Отец, вынеси мусор. Сынок, вынеси мусор. Каждый папа такой. <звы> Фу, пап. Хаошара, ха! каждый папа такой. Так, отец, завтра у сына родительское собрание, ты пойдешь? Я в домике. Понятно. Каждый папа такой. Так, сынок, иди убирайся. Ну, пап. Я сказал быстро убирайся. Ну, ну, пап. Ты меня не понял? Тихо, тихо, тихо. Все, иду, иду убираюсь. Каждый папа такой. Возьму-ка телефон сына. Один час спустя. Пап, ты не видел мой телефон? Нет, я не видел твой телефон. Он же тут был. Это же не мой телефон. Ой. Каждый папа такой.